Кричат тут мне такие, «Привет, Суздаль!» Да, «Привет, Суздаль!» «Привет, Суздаль!» Знали банданку образца 2015 года. К сожалению, на себе никаких идентификационных знаков Как зовут? Рома Зенов. Бежал 100 километров в этом адовом году. В мадовом болоте. Это первая сотка была? Да, это первая сотка. первая сотка была. Ну что? Это так, всегда круто, когда да, первая сотка, незавидно, да. что такие испытания. Готовимся И... вот э, тоже к московскому марафону, вот, тоже в этом парке. Понятно, ну что, Суздаль теперь навсегда? Ну Суздаль, да, сердце навсегда. Суздаль, сердце, это маньяки-наркоманы. Так что да, рад был повидать.